Здравствуйте, дорогие друзья, любители лыжных гонок. И вот наступила уже зима, которую мы ждали давно. Снег здесь, на УТЦ, учебно-спортивном учебно центре, уже лежит толстым слоем, пушки стреляют. Встает вопрос подготовки лыж. Люди, любишь кататься, люби саночки, как говорится, возить. Мы готовы вам помочь в том, чтобы лыжи были готовы, чтобы получать удовольствие от искальжения. Есть специальные машины Рейхман. У нас есть смазки Optivax, которые предназначены для этой машины. Подготовка будет быстрая, качественная, легко. Демонстрирую, как это делается. Вот парафин на ленточной основе. Лыжа идет. Сразу идет на скребок. Сразу на очистку. Весь этот процесс займет буквально минуту. Естественно, поверхность лыжи предварительно очищается. Все. Вот я еще раз пройду щеткой. Демонстрирую поверхность лыжи. Все. Приходите, лыжи будем готовить и будете кататься, давайте.